Боюсь. Всего боюсь. Коллега снять не хочу. Блин, боюсь попасть. Меня всего коробит. Перестань. Я с тобой. Съемки фильма – это одна из наших общих мечт на всю планету. Каждый хочет посниматься, либо мечтает об этом, по крайней мере. Ловились я на мысли все люди, что кино это очень такая притягательное, очень далекое, что-то заоблачное, недостижимое. Для меня это было практически то же самое. Опыт был, но не, не такой большой, не такой широкий. А сон приснился. Сон приснился, где я с вторым главным героем Саша Брановский, актер из Москвы и наш Новосибирск, где мы с ним снимаемся, у каждого по две роли. Роль правнука и роль праздника. Все, я проснулся и начал сразу работать. Ну, то есть схватился, зацепился за эту идею, не отпускал ее никогда. Она раз, раз, раз, раз, разрасталась, с больше больше народу. Больше людей подключалось, когда мы дошли до, <coughs> до съемок уже. Оглядываться назад уже было даже страшновато маленько. Пути назад уже не было. Дело в том, что этот фильм снимался на мои личные средства. И по-другому никак это невозможно было сделать, не через... Отдел культуры, не через министерство, а в кино снимает энтузиасты в нашем городе. А, но, как я уже сказал, проект разросся, денег стало не хватать. Несмотря на ну, то, то есть просто не хватает денег, и пришлось, пришлось пойти с шапкой по миру, кинуть плечи, И люди перечисляли, кто-то 50 рублей, кто 500 или 5000 по-разному. Потому что прониклись идеи, плюс ко всему, это был проект к 70-летию Победы, что очень важно и очень актуально было. И по материалам, которые мы выкладывали в интернете, по нашим демо-роликам, тизерам, фотоотчетам, было видно, что люди работают, что они просто так все. И... Хотелось, конечно, к Майю успеть примеру показать, но случилось, как случилось. Это художественный фильм-драма о конфликте поколения, о сохранении памяти наших предков, наших дедов и прадедов, которые воевали, которые защищали, которые пропадали без вести, гибли и так далее, и так далее. А чьих имен многие не помнят, даже родственники. А вот об этом, собственно говоря, суть фильма в этом. И мы сравниваем два поколения молодежь современную, не худшую, не лучшую, обычную молодежь, в меру тусующихся, в меру беззаботных, без, без и их, в общем-то, далеких пращуров, прадедушек, отношения между собой, дружба, любовь, отношения к женщинам, к родине и так далее. В общем, вокруг этого завязывается сюжет, который Держит зрителя в напряжении и в конце дает очень теплое чувство. Если не будут не писаться книги, сниматься фильмы, если будет упущен этот момент, что происходит на самом деле в странах, бывших республиках, и, да и у нас тоже. Если не делать ничего, то ничего и не будет, есть такая поговорка. Да? Соответственно, конечно же, абсолютно бесспорно, мне это ясно, как день, что утрачено очень много. И память стирается, фильм начинается со слов «Время безжалостно стирает память о прошлом, каким бы ярким оно ни было». Для примера я всегда привожу гражданскую войну Первую мировую. Много ли мы сражений помним нашей царской армии, командующих фронтами, героев этой войны? Я думаю, что нет. И Великая Отечественная также может быть позабыта легко. Если не напоминать, особенно молодежи об этом. И да, я... со мной могут спорить, что у нас есть и ученые молодые, и деятели культуры молодые, спортсмены. Хороших ребят очень много. Но откройте глаза, посмотрите по сторонам, что происходит на самом деле. Не помним ничего. Почти все роли, которые более-менее серьезные, требующие актерского подхода, они исполняются новосибирскими актерами театра. По количеству съемочных дней, я полагаю, это было около 30 съемочных дней, они были все растянуты во времени с мая по октябрь. Потому что мы были очень сильно привязаны к графикам актер... актеров из Москвы. Александр Барановский, Дмитрий Мазуров, они приезжали в свои окна, то есть в момент, когда они были свободны. И э, тут были определенные сложности организации, но мы все победили, и все получилось. В дальнейшем мне, конечно же, очень хочется показать в широком смысле сибирскую этот фильм, потому что фильм про наш город. Э, нас очень сильно касается, и э, вроде как и учителя, которые ходили на фильмы. Ну, отклик от зрителя очень-очень теплый. Э, но ну, здесь вот сложности есть определенные, потому что существует понятие, как рекламная кампания, и тут я пока что взял небольшой тайм-аут перед, так скажем, второй волной показов. Но у нас впереди еще майские праздники, а затем будет 75-летие начала Великой Отечественной войны. То, о чем в фильме как раз рассказано, хороший экскурс в историю. Может быть, еще у меня есть шанс показать фильм города.